Когда я спрашиваю людей про ответственность, они обычно отвечают мне про исполнительность, про организованность. А про ответственность это вот как бы вот, ну вот же я ответственный. А в чем она заключается, я ответа не получаю. А меж тем это осознание последствий, которые влияют на принятие вами решений. Если нет осознания этих последствий или они не влияют, это не ответственность. Если вы хотите, чтобы люди выполняли свои обещания, которые вам дали, Спросите у них, как будет выглядеть их ответственность. Если они вам ничего не говорят, поверьте, в большинстве случаев они не выполнят данное вам обещание.